Всем подписчикам привет! Сегодня я хотел поделиться одним прибором, очень полезным, который выпускает наше российское предприятие. И который, в принципе, заменяет, заменяет собой процедуры в санатории. Это облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОФК-01. Выпускает у нас наш Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова горько. Он уже достаточно давно у нас в пользовании, и мы пережили с этим облучателем все э, напасти типа эпидемии ковида, гриппа и всего остального. С помощью, не без помощи вот этого облучателя ультрафиолетового. Это хороший прибор, надежный, простой очень. И выпускается именно нашим российским предприятием. Что он себе представляет? Он представляет из себя кварцевую лампу, открытую кварцевую лампу, так называемую, которая помещена в корпус, в металлический корпус, направленный с изменением направления, и имеет для лечения различных заболеваний насадки соответствующие. То есть насадки, которые надеваются на корпус этого прибора и позволяет делать процедуры по лечению или облучению ультрафиолетовым светом полностью носа допустим полностью уха полностью горла то есть лечение инфекционных заболеваний типа ангины также с помощью этого прибора можно Обеззараживать помещение, то есть его стерилизовать после больных, после каких-либо других вредностей. Он очищает воздух. Прибор простой э в использовании и произведен в России. А вообще он незаменимая вещь для домашнего, э так сказать, санатория. С помощью этого прибора вы можете осуществлять лечение. И процедура на дому, не выезжая куда-либо. Для лечения и использования применяются защитные очки. Потому что ультрафиолетовая лампа, она вредно влияет на зрение. То есть вы перед этим надеваете очки, включаете прибор в сеть, и он начинает у вас работать. То есть, вот эта кварцевая лампа ультрафиолетовая начинает э, разгораться в течение пяти минут. И получается, во-первых, ультрафиолет и озон. То есть, э, начинает образовываться озон. И этот озон или э, О3, он и оказывает воздействие на какие-либо полностью которые нужно обеззаразить. Вот, допустим, сейчас надета насадка для лечения полностью носа. То есть вы можете пропустить в помощь носа и подышать какое-то время. Вот такой вот ценный, незаменимый аппарат, который производит у нас Горьковский завод. Название его, облучатель ультрафиолетовый кварцевый, ОФК-01. Цена сейчас его немного более 2000 рублей. Можете заказать или на заводе, или через какую-то интернет-аптеку. Спасибо всем за внимание.